всем привет это мое второе видео меня зовут сергей иванов и я продолжаю свою голодовку samsung все подробности о голодовке samsung смотрите в моем первом видео под названием голодовка samsung ссылочка в описании к видео либо на просторах интернета под названием голодовка samsung сергей иванов там все подробности я вам обещал Говорить правду, только правду. Поэтому рассказываю. Самый первый день мне очень хотелось кушать. Можно даже сказать, жрать. На второй день голодовки было чуток легче. То есть нужно было перетерпеть первый день. Первый день перетерпел. Дальше, дальше глубже. На третий день появились проблемы. Так как еда моя была только вода, утром, в обед и вечером. С утра рекомендую значит, теплую водичку пить, очень полезно. Даже если вы не голодаете для разгрузки организма. Просто теплая вода. Так вот, головные боли, если были терпимы, терпел по максимуму. Если были невыносимы, то выпивал таблетку с легкого обезболивающего. Третий день... Одна таблетка меня спасла. На четвертый день уже пришлось пить две таблетки. Боли еще усилились. На пятый день боли стали стихать, то есть организм уже к голодовке стал адаптироваться. На этом пока все. Продолжение в третьем видео. Подписывайтесь на мои каналы. Канал Телеграм, переходите, подписывайтесь. Там есть бот обратной связи, можно в личку написать через бота. Я постараюсь вам ответить. Подписывайтесь, потому что сам не знаю, чем это все закончится. Это эпопея с моей голодовкой, мои намерения добрые, позитивные. Поэтому, я думаю, все закончится хорошо. И вы, как говорится, в прямом эфире в онлайн, в онлайне, будете знать, что происходит. До встречи!